В зале Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета вуза. Привет, власть, На лекции генерал-майора юстиции студенты юридического факультета узнали, как работает Следственный комитет. В условиях 21 века органы следствия образуют собой одно из ключевых извений в системе правоохранительных органов и судебных органов любого развитого государства. Учащиеся 8-11 класса смогут принять участие в научной конференции, организованной Казанским федеральным университетом. Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Алина Сафина. В императорском зале главного здания Казанского федерального университета состоялось открытие совместной программы магистратуры КФУ и Сбер. Аналитика и управление разработкой. Ректор Ильшат Гафуров отметил важность подобных проектов, поскольку в современном мире необходимо быть хорошо ориентированным в цифровых технологиях. Напомним, что совсем недавно Казанский университет также подписал соглашение со Сбер-решением. Первую программу мы начинали а, на площадке, где сейчас располагается Высшая школа после муниципальной службы. так каждый год мы являемся свидетелями открытия тех или иных Ученый совет Казанского университета утвердил членов состава постоянных комиссий и рассмотрел кандидатов для присвоения ученых званий работникам вуза. Подробности далее.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 Заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета Казанского федерального университета Марии Талан присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Татарстана» за вклад в развитие правовой науки и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Почетной грамотой Ассоциации юристов России также удостоился старший преподаватель кафедры Международного европейского права КФУ Марсель Гараев.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 Победителем Всероссийского конкурса «Лига лекторов» стал выпускник Института международных отношений Казанского федерального университета и основатель суперсервиса «Студент Татарстана» Ильнур Хазипов. Из более половиной тысяч заявок в финал прошли 100 человек. Награждение состоялось в Москве. В Казанском федеральном университете прошла лекция по геометрии лауреата медали и премии имени Николая Лобачевского 2021 года и Джада Забитова. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. Лекция лауреата медали и премии имени Николая Лобачевского в 2021 года Иджата Сабитова была посвящена теме «Гипотеза кузнечных мехов и ее доказательства». Мероприятие проходило для студентов и профессорско-преподавательского состава Института математики и механики. В ходе лекции профессор сделал экскурс в историю, упомянув труды Евклида, Лежандра, Роберта Канели и Клауса Штефана. Наука состоит из гипотез развития науки по Спенсеру. Появляется сначала знание, потом на грани знания, незнания появляются вопросы, вопросы исследуются, появляются ответы. Когда ответы появились, то появляются новые вопросы, появляются. Вот такое бесконечное развитие знания. В ходе своей лекции профессор рассказал, что гипотеза кузнечных мехов появилась тогда, когда узнали о существовании изгибаемых многогранников. Выяснили, что их объем в ходе их изгибания не меняется. Появилась гипотеза, что данное свойство справедливо для всех изгибаемых многогранников. И данное предположение назвали гипотезой кузнечных мехов. Я доказал, что для любого многогранника, изгибаемого или неизгибаемого, неважно, существует многослен. Э -э -э найдя корни которого, можно найти объем многочлена. Если мы знаем длинные ребра, знаем, и знаем законы соединения граней. Как отметил лауреат, при этих условиях можно найти многочлен, приравняв его к нулю и получить уравнение. Решив его найти корень, в конечном итоге корни дадут объем любого многогранника. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет проводит пятую всероссийскую научно конференцию, конкурс учащихся имени Льва Толстого. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет с 1 ноября по 20 декабря 2021 года проводит пятую всероссийскую научную конференцию, конкурс учащихся имени Льва Толстого. Участие в мероприятии принимают учащиеся 8-11 классов, организации среднего и общего образования. Отметим, что данная конференция бесплатная. У нас в этом году юбилейные события. Мы, готовим, мы сегодня проводим уже пятую по счету конференцию. Конференция радует тем, что каждый год растет количество участников, растет качество наших докладов. Экспертные советы отметили очень высокий, даже можно сказать, профессиональный уровень докладов, которые были представлены в этом году. Научная конференция-конкурс проводится в два тура. Первый тур – заочный. В этом туре экспертные советы проводят рецензирование, дают оценку представленных работ и вносят их в план работы секции очного тура. Второй тур – очный. Он предусматривает выступление учащихся в очной форме с представлением результатов исследовательской и проектной работы на секционных заседаниях. В критерии оценки очного тура входит степень самостоятельности автора, логика изложения, убедительность рассуждений, эрудированность автора при ответах на вопросы и использовании знаний вне школьной программы. По окончании заслушивания публичных выступлений участников проводится заседание экспертных советов по каждой секции отдельно, на которых подводятся итоги и выносятся решения о победителях. Победители же и призеры конференции будут отмечены дипломами первой, второй и третьей степени. Всем остальным участникам очного тура будут вручены дипломы участника. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжаются мероприятия в рамках восьми серий научно-популярного проекта «Про наука в КФУ» под названием «Ночь великих». Все трансляции лекций и интерактив с опытами можно увидеть на сайте телеканала «Универ ТВ» и в аккаунте «КФУ ВКонтакте». Онлайн-экскурсия и конкурс «Торис» пройдут на платформе Инстаграм. Хороший ученый – это э, не просто серьезный ученый, глубокий, талантливый ученый, но это еще и веселый ученый.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 На этом все. В студии была Алина Сафина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!